Перепеть хиты восьмидесятых, перепеть знаменитого исполнителя, перепеть альбом, перепеть барда, перепеть народные песни, перепеть детские песни, перепеть частушки или перепеть какую-либо музыку. Пора изменять культуру. Кавер-каналы очень перспективная ниша, а правильный выбор ниши и хобби, приносящий доход, это то, о чем может мечтать любой видеоблогер.